Здоровая аудитория, хочу рассказать вам про еще один бой из 267 карда UFC, это Петр Ян против Кори Сентхагена. Петр Ян базовый боксер, провел 5 или 6 победных боев UFC, выиграл все бои просто в шикарном стиле, кого-то удосрочил, там минимальное количество э, боев довел до решения судей, и в крайнем, сильная, пози, сильнейшая позиция была из крайних пяти боев, это Джон Дотсон, Ривера, э, Алду, Алджимен Стерлинг, и вот э, завоевал титул, и в крайнем бою э, его дисквалифицировали за нанесение запрещающего, запрещенного удара э, Алджимену Стерлингу. Обидно, потому что Выигрывал, уже стержень повесил язык в четвертом раунде на плечо, или ходил там по этому октагону, или руки подымал. Но так получилось, что наш, нанес Ян запрещенный удар и получил дисквалификацию, потерял титул. Поэтому на этот, бой, на этот бой он будет заряжен. Этот будет бой за временный титул чемпиона. То есть чемпион, ну кто выиграет этот бой, будет драться с мним чемпионом Алджаменом Стерлингом, вот поэтому. На этот бой, Петр Ян будет очень сильно заряжен, поэтому я бы рекомендовал посмотреть этот бой однозначно. Так, перейдем к сопернику. Соперник Корисон Хеден, базовый кикбоксер, тоже неплохо показывает себя UFC. Шикарно закончил он свои два предпоследних боя против Марлен Морайеса и Франки Эдгара. Единственное, что Марлон Морайес после боя с Сихудой, ну он какой-то сбитый летчик, что ли. Ну, совсем ничего не показывает. Морально как-то он не может остановиться после этого боя. Можно взять досрочное завершение боя с коэффициентом 2.0. Но, если вы хотите рискнуть, там есть интересный коэффициент 17 на то, что Бой закончится досрочно И победителем выйдет Петр Ян И завершит он бой болевым удушением или сдачей То есть почему Почему я бы закинул какие-то деньги Если есть лишние 500 рублей Или косарик Коэффициент 17 очень заманчивый Почему я бы закинул все-таки туда Какие-то деньги небольшие Потому что в предыдущем бою Петр Ян дрался, защищал титул чемпиона против Алджимана Стерлинга. И он потянул в Махачкале свою борьбу. Я хочу сказать, что как борец он себя показал довольно-таки неплохо. Он защищался от переводов и сам переводил базового борца, хотя Петр Ян не является, он базовый боксер. И если он... И готовился он опять к реваншу с Алджиманом Стерлингом. Естественно опять, он подтягивал Естественно, опять он подтягивал борьбу. И я думаю, что вполне может быть такое, что Сенхегина он переведет, будет бить его там, а потом в итоге может и задушить. То есть, в принципе, коэффициент 17 вполне вероятен. Вполне. Поэтому, если... Есть, еще раз говорю, лишний 500 рублей, 1000, ну, десяточка может. Можно туда зарядить, можно зарядить туда. Что вы скажете по поводу этого боя, может, какие-то есть ваши идеи? Пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.